Снова она и он, серый, как мир, сюжет. Нужно не продолжать. Киев, январь, любовь, свадебный марш, цветы, Утренний сладкий лепит. Верю, ты будешь долгим, счастье мое. Потом он уехал куда-то считать вулканы. Сказал, что до марта, а вышел до сентября. Никто не ответит, никто угадать не сможет, Чем эти недели жила она, как смотрелась. Надо бросать перо. Нечего зря скрипеть. Те же она и он. Где найти других Та же в глазах мольба Тот же припев под утро Верю, ты будешь долгим счастьем В моей судьбе есть только ты Одна любовь и боль моя С тобою повстречались мы Родная женщина моя То ли на радость, то ли на беду ты знаешь, что я тебя одну люблю, ты знаешь, что я тебя одну. Все для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя цветочные поляны, для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный мир наш создан, для тебя живу и я под солнцем, для тебя. Позабыв про горе и страдания, Верю я, что кроме суеты На земле есть мир очарования, Чудный мир любви и красоты. Каждый вечер я скучаю, Плюшку ем, рассвет встречаю, Ночью тут длиннее года, Скука режет у порога. О, женщина, тебе ли не знать Себя в божественной картине, Благословлять на пути ждать, Вот без чего не жить, мужчине? И этим знанием тебя Всесчедрый одарил с рождения. Подносящая земля, источник мира вдохновения. Я люблю свою жизнь, потому что ты в ней, а тебя потому, что ты в жизни моей.